Сейчас так много психологической литературы. У меня целый канал различных видео, где очень легко и просто рассказывается о том, что надо позволить себе счастье, надо иметь свое мнение, надо видеть хороших людей и так далее. Возможно, у многих людей создается впечатление, что это легко сделать. Просто надо знать какое-то правило, какие-то тайны и так далее, подоб, подобные вещи. Практика показывает, что в основном все эти моменты, они подсознательные. И человек может их реализовать и сделать своим ресурсом, как правило, пройдя через кабинет психолога. То есть самостоятельно эти вещи, если бы они так легко открывались, то, я думаю, это было бы у всех людей. Нет человека, который хочет быть нища счастливым вместо несчастного совершенно верно нет человека который бы желал себе каких-то страданий и того подобное все люди хотят быть счастливыми все люди хотят хорошей жизни поэтому если этого нет в вашей жизни, то самый простой способ – это все-таки специалисты. На форумах часто встречаются вопросы, как самому что-то сделать, как самостоятельно что-то преодолеть. Да, даются различного рода советы, и у психологов есть такая вещь, как экстренная помощь, какие-то техники, которые успокаивают человека в различных ситуациях. Однако, если вы хотите не просто успокоить один раз, а наладить свою жизнь. Как правило, это работа со специалистом, потому что проблемы лежат крайне глубоко. И причины проблем никто не в смс-сообщениях, ни в, в, в каких-то больших письмах, ни в каких-то телефонных звонках на самом деле не поймет. Буквально недавняя история, когда сначала я разговаривала с родителем человека, потом с самим человеком. Совершенно разные рассказы, совершенно разные ситуации, совершенно по-разному я поняла картину. Второй момент, когда вот сейчас много уделяется семейным проблемам, родовым и так далее, была история, когда приходили две двойняшки. То есть две сестры родились в один день, одна семья, абсолютно схожая родовая система. И даже запросы у них были очень похожи на самом деле. Но эта работа была очень разной. С одной женщиной она пошла в одном направлении, несмотря на то, что мы брали и семейный уровень, и родовой уровень, личностный и так далее. С другой женщиной она пошла совершенно в другом направлении, причем по тем же самым семейным, родовым и другим уровням. То есть каждый человек создал себе свою картинку мира и сюда положил только то, что смог положить. Остальное пошло куда-то очень глубоко, то, что в психологии называется бессознательным. Поэтому если вы долго не можете решить какую-то проблему, это говорит о том, что здесь нужен специалист. И специалист, как правило, это не парикмахер, не стилист и не бабушка у подъезда. То есть, чтобы было понятно, профессионализм – это тот человек, профессионал, который решит вашу проблему, который поможет вам выйти из этого, а не который поговорит об этом или создаст лучшую версию, той картинки которая есть поэтому обращайтесь к тем людям которые дают результат и здесь есть одна маленькая опасность если можно так выразиться мы часто слышим что много аферистов много обманщиков и подобные вещи дело в том что тут очень все просто. Чего вы хотите? Вы хотите результат или вы хотите иллюзию результата? Вы хотите решить проблему или вы хотите иметь проблему? Соответственно, когда вы хотите иллюзию и хотите э, иметь проблему, вы либо попадете к специалисту, который не решит все это, либо вообще пойдете в другую сторону. Например, очень многие соединяют отсутствие жилья с неудачами в личной жизни. Э, несоединимые вещи, потому что если люди, которых нет жилья и есть личная жизнь есть жилье и нет личной жизни то есть это несовместимые вещи вот поэтому решите для себя вы хотите иметь проблему или хотите решить проблему а все что заявлено в наших видео это все решаемо это все возможно просто нужно это делать соответственно чем раньше вы начнете чем тем быстрее вы закончите и это все решаемо, нет проблем навеки вечные. карма, судьба и так далее. Это все тут. А с этим можно работать. Не лечить работать.